Что такое плюс один? Давай-ка вместе поглядим. Вот сидят две мелких птички, ждут еще одну сестричку. Вдруг подполз к ним крокодил. Пришло три, два плюс один. Вот сидят они втроем, каждый в мыслях о своем. Птичкам хочется запеть, крокодил не прочих съесть. Но приходит бегемот и ложится на живот. Бегемот непобедим. Что ж, вышло трое плюс один. Птички, крока, бегемот. Каждый здесь чего-то ждет. Сколько их теперь? Четыре. Делаем картинку шире. Потому что очень скоро плюс один здесь будет снова. Так и есть. Вон скачет зебра. Тащит две буханки хлеба. Хлеб считать сейчас не будем. Но про зебру не забудем. Ведь она наш плюс один. Пятером теперь сидим. Зебра ошибалась редко, но спугнула птичек. И теперь у нас игра не плюс один, а минус два. Но в нее мы поиграем чуть попозже, хоть и знаем, что теперь их только три. Мне не веришь? Посмотри.